Наша компания занимается производством э, терминалов GPS ГЛОНАСС мониторинга. Основная область применения – это транспорт. Как простой, так и специальный. Имеем, помимо производства собственных терминалов, собственные производственные мощности и ряд дополнительных технологий, такие как изи Сегодня мы представлены на стенде в рамках выставки «Казахстан Industrial Вик» на стендах «Мада Ин Раша». Мы привезли с тобой стенд, который может показать, как э, прибор, в режиме реального времени производит определенные вычисления и выполняют алгоритмы, которые заложены через э, программу EasyLogic. Выставка достаточно масштабная, интересная. Мы были рады сюда приехать при поддержке наших партнеров. Ожидаем, что на данной выставке найдем новые рынки. Хотим найти для себя новые ниши, которые сейчас востребованы в Казахстане и помочь обеспечить эти ниши нашими решениями. На выставке мы представляем высокотехнологичный газоанализатор Health Monitor, который используется как в медицине, так и в спорте. В медицине он применяется для определения различных заболеваний, заболеваний желудка, печени, легких, также диагностирования ковида. В спорте мы его применяем для помощи спортсменов в их тренировках. Мы определяем такие процессы, как гликолиз, липолиз, анаэробный, аэробный пород, закисление спортсменов. Мы проводим очень много тестирований, тем самым мы также Пополняем нашу базу данных для будущих исследований. Второй наш проект – это сверхпрочное корундовое покрытие. Им покрывают такие металлы, как алюминий, титан. Данное покрытие, оно устойчиво к высоким температурам, сверхтвердое и имеет низкий коэффициент трения. Применяем его в автомобилестроении, в судостроении. Выставка очень интересная. Здесь представлено много компаний из Казахстана с которыми нам удалось провести переговоры. Надеемся, что это приведет к будущим контрактам для нас. Также удалось найти представителей нескольких спортзалов и надеемся, что в ближайшем будущем мы установим данный прибор в спортзалах Казахстана. Мы комплексные огнезащитные решения и сегодня на выставке мы решили показать, как работает огнезащита, потому что, к сожалению, еще не все вообще знают, что такое огнезащитные решения, зачем их нужно применять, что это обязательно по закону и обязательно во всех странах ЕАЭС, в том числе в Казахстане. И мы рассказываем, как работают, например, наши противопожарные муфты, как они действуют и что нужно сделать, чтобы огонь не распространился из одного помещения в другое. Мы рассказываем, как работает огнезащита для дерева, потому что многие вообще не знают, что такое бывает, и многие не верят, что это действительно работает. Но качественная огнезащита, она есть, но ее нужно поискать. Здесь на выставке мы встречаемся с представителями разных казахстанских компаний, ищем точки соприкосновения, рассказываем, чем мы могли бы быть полезны. Ищем партнеров, которые в дальнейшем могли бы продвигать огнезащиту и продвигать качественные российские материалы на рынок Республики Казахстан. Самые, наверное, интересные образцы, которые привлекают внимание посетителей, это образцы уже сгоревшие. краской и лак защищает и сохраняет целостность древесины на какое-то время, чтобы можно было успеть потушить пожар, вызвать спасателей, эвакуировать людей, спасти имущество. Представляю компанию Грангара. Мы участвуем на российском стенде Made in Russia. Представляем оборудование производства нашей компании. Производство находится в Калужской области. Мы производим оборудование для переработки отходов полимеров и оборудование для водоочистки. Наше оборудование справляется с любой степенью загрязненности и перерабатывает эти отходы в качественную гранулу которая возвращается в дальнейшем в промышленный оборот вторым направлением нашего бизнеса является непосредственно переработка отходов полимеров мы управляем собственным заводом по переработке отходов полимеров пленок и твердых пластиков мощностью 1200 тонн в месяц все наши потенциальные покупатели заказчики оборудования могут приехать к нам на завод и посмотреть оборудование которое мы сами эксплуатируем мы поделимся всем эксплуатационным опытом такую услугу не может предоставить практически ни один производитель оборудования в россии для нас эта выставка и форум машиностроителей является ключевым мероприятием для работы с предприятиями казахстана мы уже пятый год уверенно увеличиваем объемы продаж в Казахстане. Мы работаем с крупнейшими горно-обогатительными комбинатами, мы работаем с нефтегазовым сектором. Сегодня на стенде нашего предприятия представлены современные образцы продукции Сарапульского электрогенераторного завода. Это Электротележка подформенная с кран-манипулятором, это лифтовые лебедки безредукторного и редукторного типа и асинхронные электродвигатели во взрывозащищенном исполнении. Особенной популярностью среди потребителей казахстанских предприятий является наш электротранспорт, который незаменим на промышленных объектах, металлургических комплексах и заводах. Уже несколько лет подряд мы принимаем участие в этой выставке, которая приносит нам определенные результаты. Каждый год приезжая сюда, встречаясь с партнерами, мы услышим от них какие-то запросы, предложения, ожидания. И постепенно реализуем их запросы в реальные поставки продукции сюда, в Казахстан. Радует гостеприимство, с которым принимают нас казахстанские компании. Очень импонирует то, что нас здесь знают, нашу продукцию ценят, и она пользуется спросом. Мы занимаемся производством светодиодных светильников, таких как промышленные, уличные, офисные. Наша цель на этой выставке – найти дилеров-дистрибьюторов, которые бы с нами работали непосредственно на территории. Мы за качество нашего оборудования отвечаем. Мы представляем цифровую платформу по организации командировок и управлению расходами «Ракета». С помощью нашей платформы можно оформить, спланировать, эдитировать деловые поездки, можно заказать все необходимые тревел-услуги для поездок. Также в дополнение к нашей цифровой платформе мы предлагаем всем корпоративным клиентам, бизнес путешественникам мобильное приложение. В «Казахстан Индустрии Вик» мы принимаем участие впервые. Очень довольны списком участников компаний, с которыми здесь имеем возможность проводить переговоры, знакомиться, ну и, конечно же, оказывать высококачественный сервис и обслуживание, предоставляя нашу цифровую платформу ⁇ Мобильное приложение ⁇ Наша компания ⁇ ведущий производитель пилегазочного оборудования на территории СНГ ⁇ Единственный завод полного цикла производящие электрофильтры, рукавные фильтры с высочайшей степенью очистки, удовлетворяющие даже самым жестким европейским нормам. Наше оборудование соответствует наилучшим доступным технологиям. Наши основные топ-3 промышленности это угольная энергетика, цементная отрасль, черная цветная металлургия. У нас имеется собственный инженерный центр, в котором работают порядка 35 инженеров. Мы приехали на выставку в Промышленная неделя Казахстана. Очень много профессиональных контактов. Компания интересуется нашим оборудованием. Мы занимаемся разработкой и производством эталонных приборов для линейных угловых измерений, которые необходимы для машиностроения. В России у нас практически не появилось конкурентов. Новое направление, современное, второе, это цифровизация измерений металлообработки. Мы делимся своим трудом, своими приборами и должен вам сказать, что мы ищем партнеров, которые могли бы продвигать нашу продукцию в Казахстане. Мы являемся разработчиками средств индивидуальной защиты и входим в ассоциацию АСИС. Уникальность нашего предприятия заключается в полном цикле производства. Мы являемся производителями Милблауна, полипропиленового материала, который является фильтром и основой для фильтрующей полумаски. Мы производим продукцию двух различных модификаций. Это формованные маски и складные респираторы. В Казахстане мы преследуем цель расширения и реализации заключения новых контрактов, договоров с крупными промышленными объектами. Благодарим организаторов и всех людей, приложивших свои усилия и труды к тому, чтобы мы достойно представляли наш продукт. Мы компания LASART, российские лазерные системы, вертикально интегрированная компания, которая занимается производством лазеров и оборудования на их основе. На рынке мы представлены оборудованием для лазерной резки, лазерной очистки, лазерной гравировки, лазерной сварки. Мы российский производитель, который есть в реестре отечественных производителей. На промышленной выставке в Казахстане мы представили оборудование для лазерной резки, очистки и гравировки. Наше оборудование стоит на большом количестве предприятий. Мы имеем большие компетенции практически во всех областях лазерных технологий. В Казахстане мы впервые участвуем на выставке. Нашей основной задачей видим расширение рынков стран СНГ. хотим найти надежного партнера-дистрибьютора, который представлял бы наши интересы в данной республике. загрузка позволяет значительно сократить в разы необходимость потребления воды для рыбоводческих хозяйств за счет замкнути цикла не платить за каждый раз за новую воду не платить за ее сброс позволяет достаточно быстро купить те затраты которые в нее вложены большое спасибо что нас пригласили на эту выставку это мы в целом в экспозиции России и, в частности, в экспозиции Калужской области. Это для нас тоже очень интересно, точно так же, как интересно и для производителей рыбы на территории Казахстана. Очистить воду, очистить водоемы.